Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема показная доброта. Твоя доброта не стоит ничего, если ты ее выпячиваешь на показ. Всякое ваше действие либо бездействие, которое вы считаете благодеянием, благодетелю, если вы ищете восторженные взгляды и ждете за ваши действия либо бездействия благодарности, то по сути вы не добры. Любое добро делается с оглядкой, чтобы вас не видели. Вы не хотите его продавать, вы не хотите завышать цену своим поступкам. Это не побуждение какое-то ситуативное, когда вам вдруг захотелось добра. Это цель и средства, Это образ жизни, образ мышления. Не верьте себе, если вдруг вам захотелось бабушке донести сумку, вы еще не добры. Если она вас похвалила и сказала, что вы добрый человек, я надеюсь, вы не поверите, что вы добры, пока вы не начнете, не начнете жить иначе, совершенно каждый день, с утра до вечера и всю свою жизнь, творя добро, неся добро, в голове, в карманах, в руках, в своем сердце. Если вы помогли молодой девушке, занести сумку, открыть автомобиль, сделать что-то, что вам, по сути, совсем не тяжело делать. Это лишь поступок говорит о том, что вы воспитаны, не более. Доброта – это другое. Добрые люди жертвуют деньгами и никогда не оставляют обратного адреса. Это все делается им комната. Добрые люди делают добро, иногда стесняясь этого, отворачивая лицо, опуская глаза. Иногда закрываю уши, когда ему говорят спасибо. Иногда сбегают от того, когда сделали добро. Добро это такое состояние души человека, когда ты его просто творишь, не осознавая, почему и для чего. У тебя просто нет причин. Ты просто не можешь объяснить, почему так происходит. Или что, кто находит причины который может объяснить, почему он так делает. Как правило, они говорят, чтобы я был спасен, чтобы я перестал болеть, чтобы люди уважали, чтобы я себя начал лошадь. Тогда это не добро. Это продажа добра. Вы словно товар выставляете свое добро на прилавок, чтобы его подороже продать. Вы хотите отделить свое лицо, свою репутацию. Заработать некие баллы перед своими богами перед обществом, перед собой, как-то очиститься, как-то возвыситься. настоящему добру ничего это не нужно. Оно не думает, что оно делает, оно просто творит, как дышит. Только в этом случае вы по праву можете себя назвать добрым. Но сможете ли вы так жить? Это настоящая добродетель, настоящая правильность. Попробуйте хотя бы день из вашей жизни. Выделить для того, чтобы быть тотально добрым ко всему, живому и неживому, видимому и невидимому, начиная с себя, своей семьи, своего окружения и так далее. Если сможете хотя бы выдержать день, сутки, 24 часа именно так, Тогда у вас есть уникальная возможность попробовать еще и, возможно, вы войдете во вкус, войдете в роль и прозреете, начав жить именно таким образом, не причиняя вреда никому, в том числе себе, делая осознанные поступки лишь для того, чтобы творить добро, но не собирать звезды с неба и мелочь с земли, брошенные вам теми, кому вы, как вам кажется, помогли.